Приходит женщина к батюшке и говорит, батюшка, дай мне разрешение на развод, о, дочь моя, а что случилось? Да муж пьет, курит, не работает. А как же ты за него замуж выходила? Да дура была. Вот видишь, а он тебя дуру замуж взял. Женился грузин на студентке. После ресторана приезжают они домой, заходят в спальню. Она раздевается, начинает ложиться. Грузин это все увидела и говорит, «Слышь, ты мне эти студенческие замашки ты бросай, одевайся и сопротивляйся!» Дочь олигарха Приводит домой жениха, знакомится с родителями. Отец у парня спрашивает. «Машина есть?» Парень отвечает. «Бог даст, будет!» «Квартира есть?» «Бог даст, будет!» «Дочь мою сможешь обеспечить?» «Бог даст, обеспечу!» Вечером дочка подбегает к отцу и спрашивает. «Папочка, ну как он тебе?» Отец говорит. Лох лохом, но мне нравится, как он меня называет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присылайте свои анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Всем пока-пока!